Виаргон номер 2 – это биофлоревит нервной ткани, и он восстанавливает головной мозг. Особенно вот программа, когда я разговаривала с Викторией Петровной, я не сказала тогда, что абсолютно каждому человеку нужно виаргон номер 1, 21, 2, 22, 29, гипоталамус, и 10, 17, сердечно-сосудистая. Тогда у вас... При этой программе на второй день прекращаются приступы эпилепсии, со второго дня прекращаются, у животных с первого дня прекращаются. Далее, это когда связано с каким-то аутизмом, с водянкой головного мозга, там еще дренажную систему нужно подключить. Также это связано, когда вот травмы головного мозга, После, у вас не будет... Если есть инсульт уже был, у нас при свежих инсультах, да, за несколько дней люди при этой программе восстанавливаются. И когда, допустим, эту программу, если те, у кого нет еще, ну, нет инсульта, но есть микроинсульты или предрасположенность, давление скачет, да, то есть вот при этой программе, которую я сейчас назвала, у людей уже не будет у вас инфарктов, инсультов, микроинсультов, да, у вас не будет болезни Паркинсона, Альцгеймера. Кстати говоря, вот при этой же программе у нас потрясающие результаты по болезням Паркинсона и Альцгеймера. Если у вас есть знакомые, то обязательно посоветуйте им. Это действительно потрясающе. Потому что, когда вот у нас здесь был научный конгресс в Омске, и было очень много врачей, ученые выступали, руководство приезжало. И вот как раз они рассказывали, свежий тогда был вот случай, когда женщина 8 лет, она была парализована, она уже лежачая была, и ну, она не узнавала уже родственников. понимаете? И когда буквально сын начал капать в рот, и буквально прошла неделя или полторы, он шел домой и просто увидел, как его мама стоит на балкончике и выбивает коврики. Он чуть в уморок не упал, понимаете? То есть вот такие вот чудеса происходят. И, ну, кстати говоря, спустя еще, тогда сказали, две недели, по-моему, она стала узнавать своих родственников. То есть, когда память у вас плохо с памятью, обязательно виаргон номер два. 1,21, 2,22, 29 гипоталамус, я бы еще посоветовала 34 германии, потому что это кислород в мозг несется, и действительно очень важно, мы его очень ждали это в Германии, да? поэтому биоргон номер 2, это просто необходимость, я считаю каждому.